Так, наконец-то все готово к моему ритуалу. Кинжал, если на меня кто-то нападет. Два кола из белого дуба. Амулет полумесяца. Фея. И три головы первородных ведьм, Кровь первородного. Мне осталось добраться до... До ихнего штаба. И воскресить свое тело. Так... Надеюсь, мне никто сегодня не помешает. Потому что сегодня сбудется мое пророчество, наконец-таки. Я восстану как феникс, и смогу получить себе всю силу. Так. Вот только мне придется идти туда. Неохота мне туда идти, честно говоря. Хотя много породного и породного. В целом он очень мощный. Я его заговорила очень мощности я хочу, чтобы они пострадали. Они же должны... Ох ты ж. Эй, вампирчики! Нет, как вам? И оборотни. Нет. Ой. А, еще... Эти... Кстати, я захватил тело вашего дружка. Ну, сейчас он, нет. видимо, освободился, да? Какого дружка? Вот этого, что ли? Нет. Подойдите ко мне поближе, оборотни. Зачем? не улыбка. Я не ссеню. Эссенциал, эссенциал, эссенциал, эссенциал. Шэнде, эссенде, кэлефан, эссенциал, эссенциал, эссенциал. Превращайтесь, дорогие друзья. Эссенциал, дэндэс. Волки хорошие. А теперь укусите того мальчика. Отлично. Теперь мне не помешает, потому что волки. Вот теперь можете его спустить его. помогите мне. Я тут хочу добраться к ведьм, но не помню, где штаб. хотите да, мне саша, подсказать? Посмотрю, нахожу... Вперед, собачки. Покажите я мне, хочу... где штаб, ведьм. Вижу Ладно. Ну, собачка, ты помнишь дорогу туда? Показывайте, добрые песни, Она не там, вроде как. Мне похоже, что, смысла, что он тут скоро будет. И... Это не штаб, пёсик. А Она Нет. вроде куда-то там. Сейчас найдем. Не ну, не вон что, везде. А Подожди, не пёс, он скоро тут будет, понимаешь? Мне у надо заканчивать ритуал. Давай, не бери. хватает только одного, у меня не получается. Чего не хватает? Тебе? на тебе Крыло или туча, Такс, теперь я подобрался. Хм. Подожди, мне надо срочно проверить снова. Глаз работай. Кое-что Кое я, я закончил. Глупцы вампиры не на того напали. Такс, значит. Ты мне надо срочно спрятаться, что... Теперь ты дом полностью в моих владений, так как я его купил. Вампиры не смогут Это сюда вай... зайти без Фуста. моего разрешения. Это гениальный план. Осталось разобраться там, а кое Так, спускаюсь. его Хорошие собачки. Глупцы, Шах и мат, угу. здесь не работает твоя магия. Из-за вон тех ограждений, которые находятся по кругу, здесь запрещена магия всей, кроме моей. Поэтому кулон тебе советую выключить, если не хочешь, чтобы ты превратился в котлету. Давай, давай. Ну здесь ты даже ты даже дотронуться до нее не сможешь. Угу. А я займусь пока своим. Спасибо, что, что приготовил для меня весь ритуал. Угу. А вы попробуйте, потому что потом вы рыгнете это. Моё кровь. Потому Поню... что у меня вербена. Да я знаю, что такое вербена. Но ты не учел того факта, что я не вампир. Я знаю, что ты не вампир. Так я и не про тебе говорю, а я про них говорю. Обратни, а им плевать. Им просто укусить надо. Они не пьют крови. Ну так, в чем то проблема, если она не прощусь. Здесь не работает твоя магия. Поэтому... Вы просто проиграли, а сегодня я активирую... Активи... Блин. А, Сет. Сэ... Так, укусите вампирыша. А, не бесишь меня. Ну, раз так, то я закончу кое-что. Этот клинок убивает, убивает первородного. Давай проверим, как будет он работать на человеке. Mm -hmm. Точнее, на очень мощном... Обратни. Важаком стаи. Он сейчас ранен, так что сейчас скоро он погибнет. Совсем скоро. Интересно, почему же он не погибает. Я столько ударов наношу меч вроде сильный. Все, мне на нем смертельные порезы. Так что я советую просто выйти. Выйти отсюда. Кстати, а как зашел сюда этот? Исчезни. От что? А, не пытайтесь потушить мой ритуал. Да, не Собака, выгони его, пожалуйста. Mm -hmm. Вампиры не смеются. Тебя, моя... моя... тебя повезло, то, что моя, тебя повезло, что моя магия не работает. тут. В... А так бы я тебе давно мне... сверну тебе мне голову. Мне не повезло. Все было продумано еще тысяч лет назад. Да, отвали уже наконец-концов. Ну, Ре... Видишь у меня косточка в руках? Лови. Ритуал по повышению. Амулет стаи полумесяца. Для а -а -а. поддержки магии с этим миром фея она отдала себя в жертву. Кровь первородного. И два самых сильных оружия, чтобы убить первородных. Кол из белых дубов. Наконец, завершает это, это крестом Намбулста. Крест, который может уничтожить разум любого вампира. А теперь я хочу вернуть свое тело, но мне для начала нужно отправиться поговорить с предками. Мистический кинжал уничтожим, я хочу это поговорить это с предками.